подходит к концу новогодние каникулы. Очень надеюсь, что из холодильника вы доели все наготовленные салаты. А в Ольгинке завершаются сборы сразу двух бадметонных клубов «Мастера Маргарита и «Батом Клаб». Если за первым мы наблюдали буквально недавно, ссылка по подсказке. Давайте посмотрим, как это происходит у «Батом Клаб». Итак, поехали. Обзор новогодних сборов. Всем здравствуйте, мне бы хотелось рассказать немножко о нашем клубе Baden Club. Мы существуем уже более 12 лет в Москве, в Нижнем Новгороде, и у нас недавно прибавился еще один город – Владивосток. Самое главное, что есть у нас на этих сборах – это достаточно большое количество тренеров, которые мы всегда на самом деле берем на каждый сборы. То есть на каждых сборах у нас присутствует Пять тренеров всегда. Также второй плюс в наших сборах это то, что у нас всегда присутствует детский тренер, который занимается с маленькими детишками, приобщает их к спорту и также пытается занять их в свободное время. Здесь замечательная база, называется «Орбита», здесь прекрасный зал, здесь прекрасная территория, море, питание. Всем здесь очень нравится. Следующие сборы мы планируем провести здесь летом. Ждем вас на наших сборах. Здравствуйте, меня зовут Елена Славутина, я представляю барн Клаб Нижний Новгород. Мы приезжаем со своими, своей командой, объединяемся всеми нашими клубами Нижним Новгородом, Владивостоком. И другими, кто к нам присоединяется. Мы ездим уже даже с своими детьми, потому что наш клуб начался еще до того, как у нас появились семьи. И это уже мой второй ребенок, который растет на всех сборах, везде посещает. Как тебе, верно, сборов нравится? Нравится. Всем привет! Меня зовут Татьяна Митина. Я тренер бадминтон-клаб. Что интересного у нас на сборах? У нас есть игровые тренировки, у нас есть тренировки, связанные с техникой. То есть у нас две тренировки в день. Утренняя тренировка, мы работаем над техникой, вечерняя тренировка у нас игровая. По вечерам у нас проходят мероприятия, это могут быть теоретические занятия, связанные с нашим видом спорта, бадминтон, а также мы играем в настольные игры. И еще у нас есть небольшой секретик, поэтому ждем вас на наших сборах, приезжайте, будем вас рады видеть! Вот такие получили сборы клуба любителей Не забудьте поставить лайк подписаться на канал.